Ну, скинулись, естественно, вчетвером там. Сняли двушку. Вот. В принципе, это выходило. Первый первый взнос был, конечно, большеват, Приличная сумма. Но зато последующие месяцы. Это было в разы дешевле. Прожили мы там. Ну-ка как. Конкретно я прожил где-то около двух лет там, в той квартире. Конечно, она была старовата, но даже в такой квартире было жить за счастье, не имея других вариантов. О. Нормально пожили мы там, хорошо было там, в принципе, и по недалеко от станции... И продукты дешевые что ли в общем все что надо было все там все там есть mm. uh -huh. или значит там ну себе там кто что хотел там ноутбук или еще что-то uh -huh. и в принципе жили там спокойненько так в небольшой своей компании ну работу я соответственно Сначала на подработке, сначала работал я. После второго или третьего месяца пребывания в Японии я работал где-то на Гакуру по встречам вот. Встречал студентов То есть э, Кто приезжал, показывал им, рассказывал, то есть как что объяснял правила То есть в Японии какие есть там Объяснял какие-то там ну, советы там давал дельные, чтобы там, как первое время, недорого жить, там, питаться, чтобы, как говорится, людям проще было начинать. Вот, когда я начинал, мне этого особо никто не рассказывал, мне приходилось самому узнавать. Вот, поработав несколько месяцев, ну, там, как бы работа была непостоянная. То есть, может быть, раз в, э, в неделю или раз в месяц иногда бывали эти встречи. Все редко, и, и тех денег вообще не хватало. Соответственно, я, я искал подработку постоянную, чтобы работать где-нибудь там на байта. Ну, Где-то после 4-5 месяцев я нашел подработку в, в ресторане в японском назывался он там, я сейчас не помню, по Генки Кай. Вот. Это типа экзакая. То есть это питейное заведение. Там также и готовить что-то надо было. Разные закуски. Жарить картошку фри там. Краги вот эти вот в темпоре там всякие вещи жарить. Мясо также. Там горячие были, салаты разные. Там я заодно узнал многие японские блюда, как готовить, рецепты. поработав несколько месяцев на кухне, меня перевели в бар. Вот, в баре, в принципе, тоже было хорошо, но иногда запарно, особенно вечером. Вот вечером было так, что бывает, что там даже присесть негде, негде и некогда. То есть Тебе там приходит заказов 50 коктейлей или разных там напитков. Нужно сделать тот в ближайшие там 2 минуты. И ты там одной рукой наливаешь пиво там, другой рукой наливаешь там эти самые, ну, коктейли алкогольные. В общем, было запарно, но весело, интересно. Опыт работы с японцами появился. Конечно, там, в принципе, японцев не так много было, но хватало. Также я узнал там многие как коктейли, как готовятся. Соответственно, до этого, естественно, я не работал ни в кафе, нигде, ни барменом. Вот, но для этой работы В принципе особо не требовался опыт большой Я сказал, что я с друзьями когда отдыхал я частенько готовил и мясо, и всякие салаты Вот Ну и выпивку, естественно, тоже Иногда Ну так как любитель но этого было достаточно чтобы там работать После этого После этого байта я уже начал искать подработку по специальности. Вот. но, к сожалению, не успел. Ну, не получилось найти. Пришлось пойти, пойти работать в этот, в другой байт. Это вот Куренеку. Почтовая фирма, служба доставки, точнее. А, значит, данная служба доставки, она работает по всей Японии, очень известная. Вот. Мы работали на складе в Шиногаве. там было много таких же, как я, иностранцев. Кто-то вообще без знаний языка там работал, я удивился. Вот. У меня есть отдельное видео, ну, там, где я на мотоцикле катаюсь, там показано это место, где я работал. В принципе, достаточно хорошо платили. Ну, платили как хорошо, там, тысячи в час если работаешь после там 10, по-моему вот, то доплачивает 25 процентов ну это в принципе везде так 25 процентов доплачивают и на той, где в кафе, в ресторане я работал тоже так же доплачиваю почему я туда пошел? ну потому что было просто устроиться туда и зарплата сразу хорошая а мне тогда деньги были нужны вот, чтобы снять свою квартиру на первоначальный взнос Ну и так по мелочи там Ну я начал подкапливать Вот кто-то вам говорит конечно что вот работая на байта мол якобы денег мало платят и не заработаешь ты на Ну как бы на учебу На оплату жилья Фигня все это Я знаю много примеров из, вот С людьми с кем я учился вместе Многие жили и работали и оплачивали все сами. Никто им не помогал нифига. Вот. Работали, естественно, ну, не на одном байта, на двух. Ну, Кто-то на трех. Ну, в основном на двух. Вот. Ну, работали примерно по 40 часов в неделю. В принципе, этого достаточно. Вот. 40 часов это где-то 40 тысяч йен в неделю. Ну, учитывая то, что если еще кто-то ночью работает, то еще больше платят. 40 тысяч в неделю – это 160 тысяч в месяц. Получается, что за, как сказать, за любой, скажем так, вот за любой месяц человек может оплатить проживание. Это порядка где-то 30-40 тысяч, даже если ты живешь в гестхаусе далее за обучение это порядка 55 где-то так было тысяч в месяц и там остальное остается на проезд порядка пяти там на проездной хотя некоторые байты даже проезд оплачивали то есть дополнительно тебе платилось еще пять тысяч чтобы ты за проезд заплатил вот. И, и что еще там ну на еду на всякие шмотки остается естественно считайте сами столько там плюс еще остается чтобы заплатить за дополнительно чего там что тебе надо вот. какие-то там накопить например на первоначальный взнос в институт или еще куда в принципе вот так вот и жили и нормально прожить можно Поэтому, как говорится, ничего страшного в этом нету. Главное – стремиться искать возможность и стремиться заработать вот, и прожить. Самое, самое сложное – это первое время. Потом будет проще, когда у вас уже будут друзья, знакомые, когда у вас будет уже какая-то база информации, чтобы знать, что это где -то, как, где купить подешевле, где можно устроиться на работу без проблем где, значит, какие-то есть знакомые, которые могут подкинуть подработку. Вот. И, как говорится, это самое важное. А все остальное потом сами себе приобретете. Ну, вот. вот такая вот небольшая история. Следовательно, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях. А мы с вами увидимся в следующих видео, подписывайтесь, ставьте лайки, на связи.